День персональных данных, во-первых, это праздник То есть здесь сейчас собрались люди, которым интересна эта тема Которым есть что об этом сказать Ну или хотя бы те, которые хотят об этом больше услышать Такого рода мероприятия, они очень важны, очень рады, что они появляются и они действительно помогают будить наших родителей, будить наше общество и, соответственно, воспитывать грамотное эти поколения. Вопреки всеобщему мнению, приватность в интернете все еще существует. А, так что будьте аккуратны с тем, что вы публикуете в интернет Потому что все, что там есть, это все в открытом доступе А то, что в открытом доступе, вы никогда в своей жизни не ударите Мы не будем бдеть за оборону этих самых приватных даденых кто тебя -то будет это робить за нас I